Всем привет, друзья, сегодня у нас снова все самое интересное, что касается заданий абсолютной власти, парочка интересных приколюх, ну и, конечно, тактики выполнения самых сложных заданий, но об этом через секунду. Слышал про новую халяву от админов Фарфейс. Бесплатный айсвал и 1000 кредитов. Сперва зарегистрируйся по первой ссылке в описании и ты получишь випку и 4 доната. Привяжи телефон и это еще плюс 7 дней випки. Все это выдадут после 11 ранга, затем при первом пополнении игрового счета тебе в подарок выдадут айсвал, пистолет Stair, нож, 3 скина и 1000 кредитов. При создании нового аккаунта не забудь выйти из основного профиля на сайте игры. Все ссылки в описании. Разумеется, начну с чего-то самого простого, но в то же время очень прикольного. С того самого задания, где надо уничтожить в ближнем бою аж троих врагов в режиме выживания. На самом деле здесь нет ничего сложного, просто стоишь и ждешь с ножом. А потом... Бежишь за пацаном, который тебя просто не заметил. Обычно такие задания я делаю на карте пустыня, здесь вообще все очень просто. Гораздо сложнее дается задание, гарантированной доставкой, то есть получить 5 мини-достижений надежный курьер, играя за штурмовика. В этот раз я решил выполнять его уже на карте убежища, если кто помнит в прошлые разы я бегал на карте стройка, захватывал коды, но ну а сейчас врывался. Прямо по центральной лестнице заходил... И раскидывал пацанов, то есть, вы понимаете, ловил тот момент, когда ребята просто не следят за первым этажом, то есть они куда-то уходят, либо на второй, либо еще куда, ну а чтобы проходить безопаснее, чтобы меня не сливали, перед этим я прокидывал дым прямо на воду перед собой, ставил глушитель и сразу же заходил наверх, разумеется, хватал коды и набивал как можно больше. Да уж какую-то часть фрагов я забрала именно на убежище, но без карты стройка все же не обошлось. Но самое интересное, даже это не этого вот только гляньте. Чего только стоит поймать таких фармеров, которые тоже, видимо, задания абсолютной власти выполняют. Либо хп, либо броню фармят. Сразу три халявных фрага. Когда-то и я был на их месте. Верните ну а теперь одно из моих самых любимых заданий, которые также легко выполняются и на рейтинговых матчах. Наверное, поэтому они мне так нравятся. Массовое поражение. Заработать 10 мини-достижения троих пвп. Все очень просто. Играешь за медика и ловишь нужный момент. Так, дожидаешься, когда противник будет этого не ожидать и, конечно, делаешь троечку на своем же клане. И это далеко не все. Как вы, наверное, уже поняли, какой-то одной пушкой я не ограничиваюсь. Постоянно играю с разными. На этот раз у меня Дерри 10 да не простая, а версия Атлас. Ну и, как обычно, я это делаю на экране. Обхожу в спину. Так, поставлю глушитель. И еще плюс одна троечка. Так, теперь у нас дворец, наверное, будут рожить один. Вот уже дым кинули. Ну все, заходят. А этот сверху спрыгнул. Ну и напоследок такая троечка с дефибриллятором. Один. Второй и... Последний. Лайк, like, я думаю, ты уже поставил. Ну а теперь предлагаю поучаствовать в новом конкурсе на доступ к абсолютной власти, либо тысячу кредитов. Для участия нужно просто подписаться на канал Мишаня Варфейс, подписаться на мой канал, ну и просто оставить комментарий под этим видео. А результаты уже будут в конце следующего ролика. Кстати, ссылочки в описании. Желаю удачи. Ну а прямо сейчас выберем победителя прошлого конкурса. Скопируем ссылочку с того видео и перейдем на сайт, который выберет случайный комментарий. Так, запустили. Нужно было подписаться на канал Алькатрас и на мой канал. Так, сейчас можете немножко отойти, выбор победителя будет очень долгий, либо перемотать вперед. Итак, у нас mark 22 рус. перейдем на канал, посмотрим, выполнил ли он все условия. Эм, подписки, видимо, скрыты, выбираем следующего. Друзья, открывайте подписки, чтобы вот так вот не пролетать. Так, кто это у нас? Кирилл Терминатор, ну-ка. То же самое, я не могу посмотреть подписки, не могу проверить, подписался ли на канал или нет. Так, Леша, посмотрим Лешу. Здесь подписки видны, Алька Трасс и мой канал. Все, Леша, я тебя поздравляю. Теперь тебе осталось просто написать мне в личку на Ютубе, чтобы это сделать. Можешь сразу же переходить на мой канал. И во вкладочку о канале, вот сюда. Справа увидишь «Отправить сообщение», скидываешь туда свой ВК, и мы с тобой списываемся. Пока.